всем привет друзья с вами как всегда владимир в этом видео вы узнаете куда можно проинвестировать в свободные свои средства и хорошенько их приумножить я долго думал размышлял заходить мне самому туда или нет но у меня такой принцип я Захожу туда, инвестирую туда, где можно сделать хорошие деньги. Да? Люблю риск. Проект рискованный, но люди заходят сумасшедшими суммами. И можно сказать, что этот проект сейчас в тренде. Да? Вот такие виды проектов. Кто слышал про плюс токен? это криптовалютный кошелек, который уже год как работает, и на старте его монетка стоила 50 центов доллара на сегодняшний день она стоит 240 долларов подумайте посчитайте сколько это можно было сделать иксов так вот сейчас буквально 12 мая сегодня у нас 30 2019 года стартовал новый проект Cloud Token его цена была на старте 0.3 центов за две недели сейчас он стоит 0,37 центов по моему да сейчас зайду посмотрю чтобы точно убедиться 0,37 э, вкратце да 0,38 почти вкратце это криптовалютный кошелек если видно да, на который в который вы заводите денежки криптовалюту биткоин эфир тезер есть bch лайткоин доги и просто держите там свои деньги у них есть свой инвест такой как бы проект внутри этого кошеля, кошелька кошелька инвестицию и Получаете проценты в виде их внутреннего токена который будет постоянно расти да? я уже убедился за две недели он вырос почти на 30 процентов так что смотрите сейчас мой давний партнер более подробно вам расскажет как происходит регистрация как зависят денежки и тому подобное так что если вы хотите заработать и у вас есть свободное средство. Заметьте, свободное средство, да, которое вы можете забыть. Да? Приглашаю зайти в этот проект. Внизу под видео вы найдете мой партнерский код, куда, э, который нужно ввести. Без кода вы не зарегистрируетесь. И будет две ссылки на подробные э, описания этого проекта. Там есть партнерская программа и в тексте вам еще видео как зарегистрироваться если кому непонятно будет видео так что друзья приглашаю вас посмотреть дальнейшее видео досмотрите его до конца внизу также найдете под видео мои контакты обращайтесь я вам помогу если что вы не поймете всем большой привет крепкого вам здоровья и до новых встреч пока Всем привет, ребята! Недавно мы зашли командой, около 20 человек на приличную сумму, около 12-15 тысяч долларов в один из крупнейших проектов, который запустился 12 мая. Конечно же, у них был предстарт, как всегда, то есть около месяца, многие зашли чуть раньше, но ну, ничего страшного, проект называется Cloud Token Wallet, то есть это крипто-кошелек, на котором вы храните свои токены и тем самым зарабатываете а, внутреннюю валюту OTS. Если вы захотите стать также инвестором этой компании нужно будет все сделать действия которые сейчас я вам покажу для начала вам нужно скачать это приложение на свой телефон я все уже подготовил переходим на сам сайт ссылочки на сайт на партнерский код а также мой telegram будет в описании под видео здесь на главном сайте вы можете конечно же ознакомиться с этим проектом через google переводчик все перевести посмотреть информацию здесь есть и вайпепер и так далее и тому подобие то есть много информации Интересный проект, на презентации было очень много-много народов, топ-лидеров и так далее. То есть, вообще, сейчас это шумевший проект на 2019 год. Сама суть, то есть, был аналог, ну, скажем так, из-под топора рубленный. Вот, там были неплохие иксы, то есть, около 140 иксов за год, да? Мы, конечно же, не мчимся к таким иксам, но все равно мы хотим здесь заработать неплохую сумму. Так, вот, значит, вы выбираете, куда вы будете скачивать, на какой телефон, то есть или на iOS, на iPhone или на Google Play, то есть Android. Скачивайте это приложение, оно у меня уже скачано. Вот оно приложение, открываете его. Здесь далее вам нужно нажать вкладочку Great Account, то есть создать новый аккаунт. Далее вы должны ввести партнерский код. Также он у меня уже приготовлен, я его копирую вставляя партнерский код и нажимаю next после этого нам нужно придумать пароль обязательно должна быть заглавная буква и все на английском я сделаю cloud, потому что этот аккаунт мне не нужен в принципе ну и там цифры какие-нибудь 1 2 3 4 5 сделаю и нажимаю next После этого нам нужно придумать пин-код. Пин-код нужен для активации потом Google Антификатора. Обязательно его тоже установите на свой телефон. Вот он у меня есть, видите, на главной. Так, далее вводим, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все это хаотично. Так что можете не сохранять себе эти данные, вы все равно все зайдете, там будет все пусто. После этого у нас выскакивает здесь, как у всех кошельков, получается 12 слов на английском, которые вы должны сохранить. Вот, я делаю скрин, сохраняю фото. Вот, а После этого нам нужно ввести все эти 12 слов а, в следующем окне, и так же, как они а, расположены, их порядок. Вот самое главное, делайте все скрины. Переходим теперь на фотографию. Смотрим здесь а, название. Вот я все ввел и нажимаю далее. После этого у нас здесь высвечивается ID. Мы нажимаем сюда на глазочек и смотрим наш, то есть пароль. Здесь написано как-то логин-пин, но это ваш будет пароль, чтобы войти в этот кошелек. Но и по-моему, я говорил уже пин код для того, чтобы подключить Google-одентификатор. Делаем опять же скрин. Продолжаем. И мы заходим в личный кабинет. То есть, здесь получается, смотрите, эта монета, главная, STO. Далее здесь у нас идет эфиры, которые мы можем хранить. Потом из DT, получается доллары, BTC, ЛТК LTC, Litecoin, Кэш, Doge и э, на ERC20 э, еще один доллар. То есть эти все монеты мы можем здесь хранить и тем самым, то есть, получается, зарабатывать. Что нужно дальше сделать? Здесь нажимаем, допустим, эфиры. Далее делаем депозит, копируем. Если мы его вставим, то есть, получается, ну, вот можем сюда его вставить. Вот он счет. На этот счет нужно отправлять эфиры. Какую сумму вы пожелаете себе, получается, сделать депозит. Вот. Сама суть того, что а, тут, получается, если вы заходите на 500, ну, грубо говоря, 550 долларов и а, приглашаете партнера на 550 долларов, вот, у него капает здесь а, в районе 10% в месяц. Это не сложный процент, то есть сложный процент будет учитываться именно с токеном STO. То есть 10% у него будет капать, это где-то в районе, ну пускай 55 долларов получается у него будет начисление. На первой линии вы будете также получать от своего партнера 55 долларов то есть вот у него капнул за месяц 55 и у вас капнул 55 открывается партнерская программа если фонд вложит 400 долларов у вас не будет открыта первая линия чтобы открыть вторую линию 50 процентов от его заработка вам нужно еще одного партнера в первую линию пригласить минимум также на 550 долларов сама суть того что вы вкладываете не в долларовом эквиваленте если вы вложили допустим вы завели сюда скажем так ну три эфира, как раз это 550 долларов. Вы переходите далее во вкладочку, получается project, потом нажимаете Jarvis, здесь соглашаетесь с правилами и нажимаете проинвестировать. Здесь у вас будет высвечено, что у вас здесь зачислено три эфира, нажимаете на три сюда эфира, вот вводите максимум и нажимаете ввести, вот, потом он вас запросит Google антификатор. Вот. После того, когда вы все это сделаете, у вас нужно будет около 10-20 минут, чтобы у вас списались эфиры и перешли в Джарбс. Потом, чтобы отменить, допустим, все это дело, вы можете вот так вот сделать, то есть влево справа влево перевести. Я не знаю, как на Андроиде получается. И у вас здесь высветится вернуть депозит. Если вы ворачиваете, захотели вернуть в течение месяца депозит свой, у вас пишется не в долларовом валенте а именно в эфирах. То есть получается 10% эфиров после а, месяца у вас если вы захотели через полтора месяца вернуть свой депозит именно в эфир, вы берете опять также справа влево переводите и у вас списывается всего один процент то есть один процент и вы выводите свои деньги то есть без проблем никто ваши деньги здесь не держит это еще одна плюшка а, потом а, переходим значит обратно также все можно и в биткоине вкладывать. Для того, чтобы проинвестировать, вам нужно обязательно подключить Google Антификатор. Переходим в этим перед тем, как вкладывать в Джарвиса. Это искусственный интеллект и так далее и тому подобие. Мы, конечно же, в легенду не верим. А, хоть и компания сейчас крупнейшая, очень шумит, а много топ-лидеров ее начинает прокачивать. ну Сейчас просто взрывная волна по этому проекту. И думаю, пока мы на самом старте, мы неплохо здесь заработаем. Далее мы нажимаем Google Антификатор. Здесь мы соглашаемся. Вот. И вводим как раз-таки тот пин-код, который мы указывали при регистрации. Нажимаем сюда. И нам выкатывает вот такой QR-код. Мы его копируем, заходим в Google Антификатор и вводим вручную. Потом копируем 6 цифр, которые нам выдает Google Антификатор, вводим их сюда и нажимаем «Активировать». Это все нужно для того, чтобы потом здесь инвестировать в Jarvis. То есть, когда мы сюда зайдем, мы все сделаем. Нас запросят здесь именно или подключение, если вы не подключили Google-нотификатор, или уже ввести 6 цифр. После этого, когда вы вводите, нажимаете «Активировать», и, как я говорил, минут 10-20 у вас списываются здесь пока на время с кошелька эфиры, и потом они начинают работать. У вас а, идут начисления ежедневно по китайскому времени с, 12, ну, с 11 до 12 вечера по китайскому у вас переходят а, ну, все проценты а, в токен STO. Если вы захотите вернуть то есть, свои средства, я имею в виду начисленные, которые уже проценты, вы нажимаете «Конвертер», вводите количество, которое у вас капает СТО, выбираете здесь валюту, в которую вы хотите перевести, да, к примеру, и нажимаете то есть, «Конверт». После этого у вас а, они конвертируются в эфир, и вы можете также нажать а, «Вывод» этих средств. А, еще одна плюшка, смотрите, 10% в месяц, получается, это у нас а, идет средний процент, идет, получается, получается, по начислению от вашего депозита. Депозит также растет. Вот смотрите, если вы вложили три эфира, они стоили 180 долларов. Когда они поднимаются до 200 долларов, и ваш депозит, на, на, на, получается, также поднимается а, до 200 долларов. То есть у вас вложено было, допустим, 550, а потом стало 600 долларов. И начисление будет вечером срабатывать уже не от... 180 а уже от 200 долларов это одна фишка и еще одна фишка здесь идет сложный маркетинг внутри который привязанный токен сто то есть когда идет нагрузка токен немного увеличивает свою цену то есть грубо говоря если вы будете копить токен ну и, и накопить его там ну скажем 100 монеточек да у вас они накопились по 33 цента он был 30 у меня уже там около 50 монет вот соответственно они были по 30 центов, а сейчас уже по 33. Значит, они сделали ну, к депозиту, к депозиту прибавилось 10%. Понимаете, о чем речь? То есть... Если учитывать сложный процент, то в месяц можно зарабатывать до около 30%, даже может быть и больше. Все зависит от того, как будет алгоритм вычислять нагрузку на этот проект. Учитывая вот такой маркетинг, я думаю, что здесь очень большие перспективы на долгосрочную работу в этом проекте. Я имею в виду, что и приглашать, и также работать по партнерке. Но ну, каждый сам для себя решает, партнерка здесь именно не от депозита, а от начисления, то есть сколько заработал ваш партнер, а именно нужно, чтобы он минимум вложил 500 долларов, столько и вы тоже 500 долларов, столько и вы будете зарабатывать. Интересный маркетинг, интересная тема, я считаю, что в этом году это более что-то новенькое, более что-то глобальное, потому что я говорю, вчера я смотрел, получается, презентацию открытую. Многие наши партнеры туда ездили, смотрели это все вживую. Было очень-очень много народа. Выступление такое прям шикарное было. То есть, ну, все, все было подведено прям, то есть, к к такому взрыву, вот. И вчера, в буквальном смысле, то есть, было вложено порядком 7 миллионов долларов. То есть до этого было 7 миллионов долларов, сейчас 7 миллионов долларов. И сегодня еще захожу, то есть, было 4 дня назад, был на эфир кошельке, всего там вложено что-то около 900 что ли тысяч долларов теперь там уже около 3 миллионов долларов то есть в принципе это не повод к действию сразу говорю ребята вкладывают те суммы которые не то что не жалко потерять а то что вы готовы отпустить то есть я вложил сюда сейчас пока 3000 долларов спират тысячу потом добавил еще получается 500 и потом еще добавил, получается около 1000. Ну, в среднем у меня 3000 деп здесь. Конечно же, если вы грамотно, я вам тоже расскажу эту ситуацию, как делать. Если вы захотели вложить, допустим, 2000 долларов, вы делаете таким образом, то есть не то, что я там потеряю на партнерке. Самое главное, чтобы у вас был приток денег еще больше, чтобы вы быстрее вышли в профит, вышли в ноль и заработали сверху. Сама суть заключается, если вы вот 2000 или 3000 долларов, вы берете 550 долларов, 3 эфира, к примеру, ложите на первый аккаунт, потом заходите на телефон жены, допустим, брата, неважно, и открываете второй аккаунт по вашему партнерскому коду. После этого вкладываете еще полторы или 2500 долларов к нему на аккаунт. То есть, смотрите, ему будет капать 10%, ну, средний там процент может быть больше, да, учитывая этот сложный момент. Вот, но не будем, у него будет капать там 25 долларов в месяц, то есть эти 25 долларов и вам также будет капать, вот, это интересная фишка, то есть лучше продвигайтесь в этом направлении, чтобы быстрее заработать, но это лично от меня, то есть такая фишка, вот, далее, что касаемо допустим партнерки если вы зайдете в описании под видео будет мой telegram получается логин не стесняйтесь пишите мне в личку вот если вы зайдете на какую-то определенную сумму не знаю на 200 на 300 на 500 долларов неважно какую-то пишите мне в личку мы сейчас создаем закрытый отдельный чат мы там будем оповещать всю информацию получается да вот и я как раз таки вас туда сразу подключу в этот чат так что ну в принципе вот э, такие моменты я думаю более подробно там какие-то вопросы еще что-то уже отвечу там все ребят на этом я с вами прощаюсь давайте всем хорошего настроения хорошего